Мое личное убеждение, что надо ближе держаться России, где парламент передовой, где дееспособные силы, силы демократии и задающий генератор перестройки. Становление в новом качественном государственном устройстве, естественно, с Россией. Россия – империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность своя. Алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Почему такая жестокость именно от русских, от полной бездуховности? Участники джихада не озлоблены, милосердны. Я тогда прозывал джихаду, а прозывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Единственный многочисленный народ на земле, который не имеет никакой веры, это сегодня русский.